Казанский университет посещает делегация финансовой и торгово-промышленной корпорации «Антустик». На площадке IT-парка состоялся открытый it митап для студентов. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. Делегация Казанского федерального университета пребывает с визитом в Исламской Республике Иран. Его возглавляет проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. В первый день визита делегация посетила университет имени Шахида Бехешти. Ожидается подписание очередного меморандума между двумя университетами на предстоящие пять лет. Далее руководству КФУ посетили Тегеранский университет. Обсуждались направления сотрудничества в сфере преподавания русского и персидского языков, журналистики, образовательных программ в сфере международного бизнеса. Бизнеса. Достигнута договоренность о создании передачи об Иране и Тегеранском университете на канале Универ-ТВ и одновременном создании передачи о Республике Татарстан и Казанском федеральном университете на иранском телевидении. В Казань прибыла делегация финансово-торговой промышленной корпорации «Антустик». О целях визита и о дальнейшем сотрудничестве смотрите в сюжете. В рамках рабочего визита в Казань прибыла делегация финансовой торгово-промышленной корпорации «Антустик» из Республики Казахстан. Первым гости посетили ТАТ Холдинг, где встретились с генеральным директором Рафинатом Ярулиным. От Казанского федерального университета во встрече приняли участие исполняющий ректора Дмитрия Таюрский, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев и советник ректора Рашид Азимов. Наша компания – многопрофильная компания. Один из них первых, конечно, сегодня составляет нефтегазовый сектор наша компания с аукцион из 45 компаний значит, занимаем 14-15 мест в республике. Кроме того, мы значит, буквально вот сейчас имеем 10 10 месторождений, нефтегазовых месторождений и ä, мы выиграли его на аукционе. Вот сейчас мы занимаемся разведкой и дальше что Далее гости отправились в Институт геологии и нефтегазовых технологий, где делегатам наглядно представили аналитическую статистику показателей института и рассказали об инновациях, совершенных в стенах ВУЗа. Затем местом пребывания гостей стал химический институт имени Александра Бутлерова. Представители Казанского федерального провели ознакомительную экскурсию по лабораториям учебного здания и осветили насущные темы нынешнего времени. У нас очень много образовательных программ. Вот у нас бакалавриат, вот мы у нас гемогеология это классическая геология, геология, гидрогеология, геофизика. Это хороший прорыв моделирования месторождений, также комплексирование методов разведки. Интересно для нас, поскольку у нас в Казахстане есть еще 12 малоизученных осадочных бассейнов, я думаю, такое комплексирование может быть, можно будет применять в Казахстане. Ну и по трудноизвлекаемым запасам тоже интересно, я думаю, мы продолжим уже предметно переговоры с институтом. После посещения института в гости переместились в главное здание университета, где обсудили возможное открытие филиала Казанского федерального университета в городе Шимбкент в Казахстане. Задачи мы понимаем и очень хотели бы действительно там поработать вместе с вами на благо России и Спасибо. В рамках программы пребывания 15 июня состоится встреча с руководством Республики Татарстан. И гости продолжат посещать институты Казанского университета. Карина Саяхова, Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Фарид Захитуглы, Универньюз. На минувшей неделе на площадке Казанского IT-парка состоялся открытый митап для студентов. Все подробности выясняла Маргарита Михайлова.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 Увидеть запись в ближайшее время можно будет на сайте студентрт.ру, а также на платформе Российского общества знания. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Жаркая погода стремительно входит в жизнь горожан, и все с нетерпением ждут летних поездок на пляж. О том, когда можно будет открывать купальный сезон, расскажет Наталья Жирнова.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 Правительство США негласно поощряет сельскохозяйственные и судоходные компании увеличивать объем закупаемых российских удобрений. Почему американские власти действуют на перекор собственным санкциям и при чем здесь политика двойных стандартов, объясняет эксперт Казанского федерального университета. По данным источников Bloomberg, американские власти призывают наращивать закупки российских удобрений в связи с санкциями и риском мирового продовольственного кризиса. Как утверждают эксперты, в плане экспорта сельскохозяйственных удобрений Россия занимает существенное место на мировом рынке. Нужно отметить, что с момента того, как ведется санкционная политика, связанная с проведением спецоперации на Украине, толя российских поставок на мировой рынок сельскохозяйственной продукции она снизилась почти на четверть и продолжает снижаться. И вот в этой связи, конечно, возникает острая нехватка сельскохозяйственных удобрений на мировом рынке, а это, в свою очередь, приводит к угрозе того, что неоднократно объявляла Организация Объединенных Наций, это угроза голода, связанная с недопроизводством сельскохозяйственной продукции. Согласно информации источников Bloomberg, американские банки, страховщики и перевозчики опасаются оказаться под санкциями из-за взаимодействия с российскими производителями. Как результат – значительное снижение объемов поставок и влияние на рост стоимости продовольствия. Здесь, наверное, важен не тот факт, что Соединенные Штаты приобретали и приобретают до сих пор сельскохозяйственную продукцию, а то, что они их приобретают в условиях а, ими же самими введенных санкций. Вот это очень странная ситуация. Фактически Соединенные Штаты запрещают всем другим странам с Россией сотрудничать, а сами поощряют собственных так сказать, закупщиков, собственных компаний к тому, чтобы они значит, на этом фоне эти закупки продолжали делать. Как утверждает Роман Пеньковцев, политика США никогда не направлена на собственный убыток. Кроме того, российская сельскохозяйственная продукция является одной из наиболее качественных в мировой торговле. Поэтому приобретать ее выгодно не только для США, но и других стран. Другой вопрос, что еще раз важно заметить, что Соединенные Штаты мешают другим странам, запрещают другим странам торговать с Россией, в то время как сами пытаются в обход этих санкций продолжать закупки. Это вот самая, та самая политика дали в военных стандарт. В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране с 1 июля и до конца года будут действовать повышенные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Такое решение не распространяется на поставки продукции в Донецкую и Луганскую Народной республики, а также Абхазию и Южную Осетию. Диана Желенкова, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась открытая лекция на тему «Государственные символы России. История и современность». Подробности смотрите далее. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась открытая лекция для студентов и преподавателей ВУЗа. Государственные символы России: история и современность, приуроченная к дню России. Вела лекцию Лилия Насырова, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. Она рассказала о возникновении триединства символов России, обозначающих суверенитет страны, представляющих нашу державу на мировой арене. Речь шла о государственной символике, которая закреплена в конституционных законах Российской Федерации, о гербе, гимне и флаге на. Нашей страны. Эта информация очень полезна не только для людей старшего поколения, но и в первую очередь для молодых. Потому что, ставя перед собой задачу воспитывать патриотизм и гражданственность в подрастающем поколении, мы в первую очередь должны говорить о том, какие символы у нас существуют и за что мы их уважаем. То есть вот государственные символы. Лично для меня это было очень интересно. И думаю, что даже для э, коллег в институте, э, для студентов э, этого учреждения, соответственно, это тоже будет очень познавательно и интересно. Не каждый раз ты услышишь такую достаточно э, краткую, но э, обширную информацию с точки зрения именно знания и подачи. Лекция была полезна и интересна не только преподавателям Елабужского института, но и студентам. Завершилась лекция прослушиванием гимна Российской Федерации. Анна Климина, Никита Староверов, Денис Сипайлов, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!